Ну что, Сильвия, как там успехи у тебя ютубовские? Mm, да не очень. Mm. Насколько все плохо? Mm, ну, не сказать, что прям все очень плохо, но плохо. Mm. Нужен какой-то оригинал контент, да? Mm, ну да. Все, можно надоели в про макияж, типа, что в моем телефоне и так далее. Слушай, я вот тут думаю, у меня, знаешь, тоже не очень с каналом. Нет, конечно, у меня не сотка, как у тебя, а гораздо меньше, но и на нем дела идут хуже. Надо снять что-то новое, интересное, да. свежее. Да. да, вот, например, сейчас выходит вся сверхъестественное, кстати, бабки популярности. И мы можем снять как раз свой сохъестественное. Кстати, кстати говоря, да. Хм. Но будет это в, в новом формате такой охотники за привидениями. Слышала про Диму Масленникова. Он сейчас знаю. он сейчас монополист в этом плане. А мы сейчас. Мы должны составить конкуренцию. Тем более аудитория у нас есть. И даже сверху есть, между прочим, обычный сериал про искатели призраков. Вот именно. Вот да. именно. Поэтому Поэтому предлагаю так. Сейчас что-нибудь такое вот интересненькое найдем. Но насколько я знаю, ничего интересного у нас в радиусе километров двухсот нету. так -с. Хотя. Хотя, знаешь, я тут пару месяцев назад ездил в один город, называется Колязин, и там, говорят, было, произошло очень несколько интересных мистических событий. И так что мы можем записать блог. Тем более, нас, там, туда еще никто особо не ездил, поскольку это самая адская глухомань, которую можно только придумать. Это хоть далеко-то? Доедем. Доедем. Ну так что, запускаем св... наш проект «Сверхъестественное». Ага. Ну, отлично, тогда... Приедем, приеду домой, сделаю анонс. Хорошо, а я тогда напишу, сцен... быстренько накладываю сценарий. И через пару дней едем, и чтобы текст выучила. Сейчас едем на поиски ведьмы в город Колязин. На улице сейчас достаточно холодно. В машине тоже. Но ничего. Как видите, я что-то снимаю. Старые декорации. Лес. Снег. Какие-то гаражи. Слушай, ты, Зак, очень интересно комментируешь. Ну да. Ты просто комментаторы года. Ну да. В этот раз выступаю как обычно я, потому что кое-кто уже в шестой раз заваливает город. Я же говорил, что я не хочу на права идти. Но я не могу я, тебя возить вечность. А то, что у меня вечность надо будет возить. У меня плюсной есть, просто мы сейчас едем в такое место, куда автобусы не ходят. Спасибо за это, высшестоящим инстанциям. Mm -hmm. Ну вот, кто хотел видеть, как раз, мое лицо, вот тут, как как раз, селфи, то вот она я. В общем, лично я сегодня встала в 6 утра, легла в час, да, знаю-знаю, нефиг было, как говорится, в интернете сидеть. Но я искала информацию, так что не надо тут мне, что надо раньше ложиться, раньше надо ложиться. И вообще, я сейчас это снимаю, чисто из того, чтобы не заснуть тупо. Ай, рука болит. Ты выучила текст, который я скидывал? Конечно. Разве я когда-нибудь не учила текст? Ну, с... пока такого еще не бывало. Ну, да. Ну, что еще рассказать? Ну... Скоро у меня экзамен по бухчету которого я нифига не понимаю. С него эту шапку а то колется. Ой, ёх ты, как, как затормозила то ага. Она затормозила, вот и прям вот колеса встали, она проскользила. Ага. Прям как вчера помнишь, так. тоже на большой скорости резко затормозил, чуть в аварию не попал. Ага. Ну, слава богу, все обошлось. Я так даже с родителями продала уже, но продалась синяком. Mm -hmm. ну, вот, кстати, вот красивый лес. Да, со знаком не бросай мусор. <свят> Социальная реклама местная. <свят> не, еще, я сейчас. Еще... еще с советских времен висит. Mm -hmm. Я, кстати, еще видела социальную рекламу. Мусор бросает свиньи». Ага. Это когда в Митин едешь. Ну, <свят> вот сновка. Но, к сожалению, там основок нету. Да, там остановок нету, твою мать. Ой, не, не, не я не имею в виду твою мать. Я, имею я поняла. Это образно. То, что я затормозил что-то резко и опять чуть не занесло. Если что, радио у меня не работает, так что ты мое радио. Да. Так, еще что рассказать. Вчера ездила на дачу. Да вот, вернее, на дачу ездила. Кстати, в моем инстаграме можете ценить фотки кошки дачной. И, кстати, скоро. И, кстати, сегодня, может, вечером я еще выложу свежие фотки своей второй кошки. Вернее, наоборот, потому что моя-то первая, а дачная вторая, если по возрасту. Так. Я, правда, не знала, сколько мы сегодня домой вернемся. Но я надеюсь пораньше. Иначе моя, меня, меня кошка загрызет, потому что я не кормила вечером. Ну что еще показать могу? Ну вот, кстати, вот вчера из Алиэкспресс пришел новый чехольчик. Вот такой парижский, с эфио-башней. вчера шапочку купила. Вот, наверное, меня видели, ну, вот, с ушками, не кошачьими. Ну, просто такая проблема, что мне шапки не идут. А это жутко, жутко понравилось. Да уж, меня больше поражает, как с таким контентом твой канал умудрился сотку собрать. Ну, не знаю. Видимо, людям это очень даже интересно. Я не удивлюсь, если сегодня, когда мы приедем, у нас будет анбоксик того, что у тебя в сумочке находится прямо на месте, где это ведьма обитает, uh -huh. Uh -huh. либо разбор какого-нибудь мусора, который мы там найдем. Uh -huh. Для да, чтобы там библиотеки не было, а то что я зависну там на весь день. Где? -у -у, Давай снимай, снимай, снимай, снимай. <связано> сняла, сняла. Сняла, сняла. сняла, сняла. <связано> да. <связано> Кстати, насчет анбоксинга, ну просто краткий анбоксинг моей сумочки. Кошелек. Капли в нос. Ну, аллергия просто. Зарядка на телефон. Ну Сам телефон... Ай. Запасной телефон. На случай, если разрядится тот. Такой старенький. со с экраном. Думаю, основной вы видели. Знаете, куда то дело не могу найти. Я, кстати, планирую как говорится, нанести. Ну, как сказать, новую рубрику Let's play Как это Очень оригинально да. Но игры я буду выбирать сама Это упростить мне бесполезно У меня краски на ноутбуке Кстати, у меня ноутбук еще достаточно слабенький Skyrim какой-нибудь, это бесполезно Ноутбук у меня даже его Не сможет открыть Но зато У меня хорошо идут визуальные новеллы Дай угадаю Данганронпа. И она тоже, но кроме последней части. Mm -hmm. Уж соря, но ее, как говорится, никак. Да, это твоя, это твоя самая любимая. Да, особенно и на за эпизод, но это больше шутер. Mm -hmm. Кстати, он у меня идет, но с лагами. Ну, также спланируется, ну, классика, это, как говорится, небояна классика, бесконечное лето и Катава во щджо. Кстати, я точно буду делать рут Ханаку, Однозначно, а потом после нее лили. Остальных посмотрим. Э, если бы, конечно, леет такой рут, я пытаю, попробую вывести на Лену конкретно. Mm -hmm. Остальные, ну, вот, вот сейчас говоря, на Алису и Ульяну я точно делать не буду. Уж извините, это не мой типаж персонажа. Так, ну вот мы приехали. Машину пришлось кинуть туда, поскольку Здесь все просто напрочь занесло, а у меня, к сожалению, не внедорожник. Ну, ты показывал где этот дом этой твоей знаменитой ведьмы. Ну, надо пройти туда прямо, и мы ее найдем. Этот самый дом. Я надеюсь, вы, мадам, выучили текст, который я вам скидывал накануне. Конечно. Ну, -с, ну -с, будем на это надеяться. А пока я поснимаю немного дорогу, чтобы здесь напрочь не заблудиться. Хотя, конечно, тут всего лишь навсего одна дорога. Вернее, дорога не только лишь одна, но тут есть немало разветвлений, поэтому надо быть предельно аккуратным, особенно в таком жутком месте. Ты даже не представляешь, как же здесь холодно. А, у меня, единственное желание, это сейчас дойти домой, залезть в теплую ванну. И не вылезать на протяжении часа. Я полностью согласен, но мне же надо какой-то материал на канал заливать а... и, с это... и получать деньги с показа рекламы. Деньги, конечно, копейки, но все-таки. <звы> это что было? Не знаю, может быть, Белочка? Угу. У моего соседа, дяди Васи, тоже есть Белочка. Происходит каждое утро, когда он начинает точно так же теребонькать мне в дверь. Так что да, пускай будет Белочка. Ничего, у меня дома вообще дятел. В смысле, дятел? В смысле, сосед с перфоратором. Ну? Да, выходит мне куда более повезло. У моего только лишь кулаки. Боже мой, как здесь здесь красиво. Хотя, видимо, красиво только лишь мне, как э, человеку, который постоянно живет в городе и деревья видит раз в год. Ладно, я-то, я на дачу, если что. Ну да. За нами там никого нету? Нет. И это хорошо. Ой-ой-ой-ой, куда это вы попали? Главное, страшно. Ничего страшного, а если бы тут озеро было глубокое... Ну тут же озера нет. Но это не точно. Тут же все снегом занесло. Конечно, это больше походит на широкую дорогу. И даже видны следы шин, но... Тем не менее, тем не менее, наша страна такая непредсказуемая с нашими лесами. Тут я смотрела, мест на нету тут никакого даёба. Ну, будем надеяться, то, что нету. <звы> Кажется, мы идем в верном направлении. Я вижу да. уже. Ту самую ель, которая описана. Такс. Я тут вижу уже то самое дерево, которое и было описано в той самой легенде. одиноко стоящая ель чуть дальше от основного массива. Видно, мы идем в правильном направлении. А вот эта вот тропа ухоженная явно подсказывает, что это так. По ходу дела, этот дом уже давно превратился в место паломничества для всяких сектантов, депрессантов. Ну, в такую погоду надо просто идиотом, чтобы туда пойти. И одними из них являемся мы. <свистит> тут я уже вижу, что не только лишь мы обращаем внимание на это дерево это явно сектанты оставили о о, стрелочка Видимо, направление движения к этому дому. Ну, значит, пошли проверим. Пошли проверим. Показывают налево, окей, пошли налево. Ой, ой, ой, чуть не проскользнулся. В том да, мы идем в том направлении. Кстати, мне вот интересно, ты погляди на эти деревья. Они, силь... Они тут все поваленные в одном направлении Но у нас не было же таких мощных ураганов, да? В последнее время Ну, было очень, В сентябре Ну, вот Ну, от того урагана, если бы тут был, то... Mm. Ну, вроде бы эти деревья в прошлый раз выстояли, а тут... Ни с того, ни с сего Что, если такое с корнем прям да, это и есть корни. Спод снега не видно. Мы продолжаем своё сверхувлекательное путешествие по этому лесу. И прямо сейчас вы видите этот памятник неизвестного архитектора. Бетонный столб посреди леса. Как видите, столб имеет форму параллелепипеда. И из него торчат э, две железяки, которых еще не утащили любители цвет мета. Почему меня это архитектурное сооружение, так сказать, да? напрягает. Часарю, на мне почему-то жутко становится. Знаешь, мне тоже жутко. Я бы мог сейчас про кое-что пошутить, но не буду. То же самое. Я помолчу. Мы же не американцы какие-то, чтобы до такого уровня опускаться. Ага. О, я что-то вижу. Вон там вот, видишь? что крыша какая-то там. Да-да-да, крыша, крыша. То есть хочешь сказать, что тут есть тот дом? Похоже на то. Я его представляла немножко по-другому. Вот знаешь, я тоже представлял его немножко по-другому. Ну давай, пошли тогда уж. Mm -hmm. О, тут явно, кажется, что-то было зарыто. Mm. Алло, белый кролик! Какой белый кролик здесь? Я просто вчера мальчишу странничьего чудес смотрела. И мне очень понравилось этот фильм. Да, понятно, понятно. Вот по три скопица. И Мне кажется ли мы туда свернули. Э, не знаю, вроде бы правильно идем. Вот, дом там был. Так. Так, давай я, И, сейчас пройдет, короче, до того, до той развилки. Вернем в ту сторону. Кажись. Не туда. Ну да, мне тоже так кажется, что мы немножко не туда идем. О! Смотри-ка. Помнишь, мы чуть ранее снимали деревья, которые были в одну сторону. Ага. И вот другие деревья повалены. Теперь уже в другую сторону. Ты что, я на от естественных причин. От естественных причин, ты считаешь? Да. Ну в смысле, то, что их не специально выкопали. Угу. Uh -huh. Нус. Хотя вроде бы тут корневая система даже нормально, Как будто бы какая-то неведомая сила взяла и эти деревья повалила все. О, я же говорил, что мы туда идем. Вон он, тот самый дом. Да. Ну, ну все равно, давай, давай, пошли. Давай. Ну, ты первая. Да, дамы вперед А знали ли вы, откуда это выражение пошло? Когда-то пещерный человек перед тем, как войти в пещеру он должен был убедиться, что там нет -то хищников и поэтому первым он всегда пропускал дам и если дама возвращалась целая и невредимая значит с пещерой все в порядке а если с ней происходило то, что с ней происходило, значит, место надо покидать. Ну не обижайтесь так, мадам. Я не <с> а то я смотрю, после моего интересного монолога вы как-то не сильно хотите со мной разговаривать. О. А вот он тот самый дом. Так, видно, что его без конца тут посещают. Эм, ко о, о, следы кош кошки. Не знаю. Кошки шинкрут, И мне так. нравится вот эта вот надпись. Почему? Почему? Это развалине ну как ну с кто первый пойдет ты с чего это вдруг ты же боксом занимаешься а не я и чего ты отобьешься да, отобьюсь. Вот если от буду отбиваться, то буду отбиваться вот этой вот сумкой, которую вы, мадам, запихнули два с половиной своих гардероба и которую я уже, битый час, вынужден нести с собой. А то, что у меня больная спина? Надо было брать меньше. Mm -hmm. ну. ну? Ну. что ну? Возьми, отмешаться будет. Так. Надо достать фонарик. А, руки замерзли, не хотят работать. М? Сейчас. сейчас, я наверное, б... главное не уронить телефон сейчас. Помешь этих. Упс, я чё, телефон оставил? Упс, блин, телефон оставил. Гениально, я забыл телефон! Ну просто с ума сойти. Так что у кого есть фонарик? Сейчас. У кого есть фонарик, тот идет первый. Думаю, сойдет. Ладно, ладно уж. Слабенький. Ладно, давай уж я возьму. Так, светит. Да, нормально. Слабенький. Ну да, сойдет. Эх, как же я мог так лохануться. Забыл взять телефон. Эгегей! -гэ -гэ Сороконожки! Бегите по дорожке! Так. Да, это то самое место. Ну, тут относительно светло фонарик даже не нужен. Так. Это ж... Ой. И тут намного теплее, чем на улице. Uh -huh. Ой, мои пальцы, они замерзли просто напрочь. Потому я не замерзла. Ага. Ой, и ради чего мы сюда уперлись? Так, Снус, вы говорили мне вначале то, что вы выучили текст, так что... Uh -huh. Так что вперед, и с песней. Итак, ты готова? Ага. Uh -huh. Сейчас, раз, два, три, пошло. Здравствуйте, с, -с, с вами шоу с Сверхъестественное. И Не, с... мне надо тараторить. Да. Так. Ну, запись пошла. Здравствуйте. С вами шоу Сверхъестественное. И сегодня мы прибыли в этот заброшенный дом, чтобы найти знаменитую Колязинскую ведьму. Это место, где мы сейчас находимся. Это Середниково. И оно расположено около Колязина. Что? В общем... Чего? Не выучила текст? Кажется, текст забыла. Нет, ты не забыла текст, ты его просто не выучила к Я сегодняшнему Я выучила. Дню. Ну, ладно, потом озвучим просто. Ну да. Давай давай, вид, давай, давай, давай... Давай так тогда, ты встанешь и будешь просто губами двигать. Сейчас. Сейчас будет второй дубль. Итак, раз, два, три, запись пошла. Всё, достаточно. Да. Я с примерно. Ну, сойдет, сойдет. Ну, а ты сойдет. мы тут Ты тут походи немного вот среди этих. Надо как-то наш 15-минутный выпуск забить. Mm -hmm. Какими-то. Нет, конечно, я по дороге тут не снимал, но все-таки. Таким образом, можно сделать вывод о том, что данное место весьма и весьма посещаемо. Видимо, людей, никакие легенды о ведьмах не особо-то пугают. Ну конечно, после стаграммы всякие только ведьмы не напугают, ну и ктуху. Про ктулху это точно подмечено. О, смотри-ка, там сумка какая-то. Кто-то сумочку собрал. Слушай, вдруг там деньги? Ага. Так, ты же знаешь меня. Да, да. Что, мне нельзя пускать к всяким таким шумкам? Я, я, только... я прекрасно. Да? Давай, вставай на свет. Так на свет да? О, блокнотик. Блокнот? Деньги там есть? Нет. Рубли, доллары, евро. Нет, какие-то рисуночки. Похоже на план этого здания. Пирамиды какие-то. можно что-то домашку по тригонометрии Остальное пусто, да? Да. Шарфик. себе очень мне нравится. Правильно делаешь, что берешь себе, учитывая текущее положение дел в плане погоды. Ой. Вот, телефон. телефон? Да. Кстати, включается. Ну, конечно, неизвестно, сколько он проболтался здесь. Но думаю, в принципе, продать можно за какие-то копейки. Симки нету. Угу. Да. У меня, кстати, был похожий класс классе во втором. У меня похожего вообще не было. Да что я говорю, у меня вообще не было телефона тогда. Косметика. О, сразу видно, что... Бежевые. Это сейчас больше похоже на блок, что в моей сумочке. Mm. От э, Кати Клэп или Марьяны Ро которые достают вот показывают помада. что в моей сумочке да да да, да. Ну, а что это? в мистической сумочке да вот записываем кстати тени если кого интересуют бежевые о кстати помада хорошая если что ну да кстати да кстати да странно что странно как-то раскидываются добром подводка ну в общем, пока ничего интересного мы не находим так это я заберу потом я кончилось я слишком еврей, чтобы тратить. Угу. Прям как и я. Ручка. Так, это я себе Нет, заберу. Бабнотику. Это я себе заберу. Ага, держи. Спасибо. Так, и самое интересное. Флешка. О, вот это вот интересно. Причем не просто флешка, а с такой, не знаю, что это, скрепкой. Флешка, скрепленная в скрепку. Да, скрепкой, вот. Да, вот это а, Ну, короче, понятно, что она разваливается. А, развалившиеся, ну, да. надеюсь, мы сможем восстановить да. то, что... 16 игов. значит, явно что-то интересненькое. Да. Так, это тоже с собой возьмем. Если что, используем в своих целях. Так, У -у -у. там что-нибудь есть еще? Или пусто? Э -э, здесь пусто. Здесь? Пластырь. У -у -у. Ну, ладно, пригодится. Ну, все равно сумочку я забираю. Ну, понятное дело. Так. Ручку мою положи, мне некуда. У -у -у. Телефон продам. У нас краски есть хороший. Рядом с моим домом сумку Ага, которое, это замечательно. Ой, зря я на корточке сел. У меня слегка голова закружилась. О, пятно. Минутку-то там кто-то рушит стену, что ли? Не, серьезно, смотрите, это намеренно разрушенная стена. Вопрос, зачем разрушать стену? Причем есть поведенцы, тут есть полицейская лента. во полицейская лента. Так, кусок трубы. Чего? Это не помню совсем труба, это такая, знаешь, светящаяся палочка. Так, светящаяся палочка, я вот вижу вот другой, вот бетонный имею в виду. Видишь, такой вот типа трубы. Эм. Да, это светящаяся. Ну и зачем она тебе? Не знаю, просто посмотреть. Сейчас, если... Что? Не работает. Нет. Не, не работает. Да, абсолютно поддерживаю. А! Не. А, не показалось. Ну, здесь тоже вообще ничего интересного. Ладно, ты тут, я тогда на, второй, на втором этаже поснимаю. Да. Ну, тут явно теплее, чем на втором этаже. Да. Эх. Вылез на свет, просто вот слепит так, что, что невозможно идти. Ладно. Надо было очки с тобой взять. Ага, солнечные, когда нету солнца. Так, ну, знаешь, о... у меня светочувствительная О, Джигурда. Окей. Лорд Джигурда, окей. Лестни... Так, тут все просто порушено Вход на второй этаж порушен полностью Так, у тебя сумка, поэтому не советую тебе сюда залезать Не-не-не, я слишком ленив для этого К тому же лестница вот порушена Поэтому... Не хочу, не буду, так скажем А если с той стороны как-нибудь подтянуться? С той стороны? Да М -м -м. О, это что, кусок машины, что ли? Похоже на то О, кстати, вот, Я... привет, YouTube. Вот. В смысле, где? Вот YouTube. Хей! Hey. Так, с Макс, Рож. Спарта. это Спарта! Повар! О, повар это вообще доисторическая. <laughs> Сразу видно, что посещают ее не в первый день. И почему ценители классики? Да, ценители классики. Ладно, я не буду забираться, просто подойду поближе там Сниму что там на втором этаже Но я так чувствую, что там Все равно особо ничего интересного нету Ну и кто бы мог подумать Ну да, действительно, второй этаж Не стоит того, чтобы на него О, гляди-ка сюда Вот этот уже чуть-чуть интересненько Видишь, там вот из, из окошка типа кровь Ну да. Интересный арт-инсталляции в таком удаленном месте. У -у. А ты веришь, что это инсталляция? Ну, учитывая то, что тут наверняка любят сектанты приходить, может быть, и да, и нет. Ну, откуда ты веришь, что именно сектанты? У -у. Может, митрограммники их не видели? Пентаграммы не видели, зато видели очень много бутылок из-под пива Значит, это были не сектанты, а алкаши У нас есть сектанты-алкаши, которые являются основателями секты под названием российские алкоголики Которые собираются по ночам на таких вот местах и проводят ритуалы по насыщению организма спиртосодержащими продукциями В чем самым они достигают бренность бытия, отправляясь в дальние меры Защитились соседей такие сектанты. Да и у меня тоже. Главное, нам самими такими же, не стать. Так, надо бы буквально еще эпизодик отснять. Ну, ты там, где ты просто стоишь перед, перед домом и двигаешь ртом. Потом озвучим. Как обычно, в общем. Ну начинай тогда уж Давай иди сюда Продолжай рассказывать достаточно там озвучим потом я надеюсь там лилии, ладно, ладно. кстати мне вот интересно что это за конструкции в, посреди поля ты имеешь ввиду вот эти заборчики? нет я имею в виду вот эти вот которые крест, кресты накрест с бревном поперек зачем -а -а. будут называться они козлы? у меня где-то на таких пилет дрова но он на поменьше которые а вот что они делают здесь, это большой-большой вопрос И к тому же, что я что-то сразу не обратил внимания на эти колышки, которые стоят Ну, кроме того, что великаны пилят дрова, я не знаю Еще и холодно, зараза ну, знаю, Сколько я раз сказать. я уже сказал про то, что мне холодно? Не знаю Не считала три, 4, пять, шесть, семь, восемь, Что там считаешь? Да эти колочки. Ой, смотри, колючее проволока. Да это что? Это что, баррикады? Слушай, серьезно, это баррикады. Ты сильно не заходи, тут мало ли что может случиться. Ладно, я, я высокий, я выберусь. Да, серьезно, это баррикады. Да, не знаю, там страйкбаллисты Ага, страйкбаллисты, ну не знаю я когда ну, была... Лично я сомневаюсь, что страйк баллисты будут подвергать себе такому риску с... с настоящей колючей проволокой Нет, просто я когда была тут с подругой, мы видели разноцветные шарики Ага Понятно седьмой. Так, около седьмого все. Так, надо откопать. Что откопать? То, что надо. Я чувствую, на меня что-то нашло, я не знаю. Я чувствую, что надо откопать что-то. Я... ты что утром я, я не знаю, надо, это надо откопать. Даже что? Твою могилу! <свес> <свес> отлично! Фух, мне больше достанется! <свес> Ура, отлично! Мне похорон! Больше достанется этого клада! Я же ей не рассказал, что я приехал сюда не просто так, а чтобы этот несчастный клад найти, который эта ведьмочка закопала сюда. И он находится точно здесь. Вот она, вот она, солома, солома. Да, значит, все правильно, все правильно я откапываю. Эх, так, ну-ка, ну-ка все двумя руками было гораздо удобнее копать и поглядите что я нашел <свис> я чертов счастливчик ну то что она убежала меня уже не волнует <свис> так надо бы посмотреть что у нас тут и для этого нужно что-то на найти место. Пойду-ка я в этом самом доме и, и посмотрю. Интересно. Хм. Никого нету. Эх. Будем держать камеру между ног. Однако, неплохо, однако, ну -с. думаю, в принципе, денег за это дадут, конечно, немного, но и жить на это, в принципе, можно. Так, теперь мне главное, чтобы добраться поскорее до машины и свалить отсюда. Она пускай мерзнет в этом лесу. Равно. Ой. Так, минутку. А откуда тут этот мост взялся? Я же прекрасно помню. Так. А я вообще туда пошел, не? Я вообще той дорогой иду. Не нравится мне это все. Ох. Что за что с моей камерой-то? Ё-моё, ё-моё, ё-моё. Кто там? Кто это? Сильвия Что она делает? Какая-то книга И мне это не нравится. Эй, Сильвия! Ну нахрен, не буду я к ней приближаться. Боже мой О, боже а -а -а, твою Ой, не упасть главное не упасть а -а -а. О, черт почему у меня такие скользкие ботинки Не нравится мне это. Ой, как не нравится. Ой, ой. Фу. Ой, ой, ой. Ой. Ой. Дожди. Ой, что с ней такое случилось-то? Это определенно была не Сильвия. Но кто же тогда? Это ведьма? Да боже упаси, что это была та самая ведьма. Если это была та самая ведьма, то почему она так похожа на Сильвию? М? Это явно не к добру. О, черт! Хотя а временем моя бегатьня по лесу становится еще интересней. Вы только поглядите, что я тут вижу: идеально прямоугольный листок формата А4 с непонятной надписью на непонятном языке. Возможно, это покажется странным, что я сейчас его снимаю, хотя за мной гонится, не пойми что. Но что мне еще остается делать в этом лесу? Тем более, что, во-первых, я заблудился, во-вторых, не знаю, куда идти. А в-третьих, если кто-то найдет запись, то хотя бы, я надеюсь, поржет с того, как я убегаю. Так, интересно, хм, брать записку или не брать? Нет, я слишком ленивый для этого. Итак, я, кажется, смог найти это место, которое мы проходили, потому что меня внезапно осенило пересмотреть видеозаписи того, как мы идем. Эх. и вот, пожалуйста, я таки нашел это место. Да, я умный, большое мне за это спасибо. Ну, -с. Остается только идти туда. Ой! Шо, опять? Верни. Верни драгоценности. Они принадлежат на тебе. А кому? Мне. Венезальцу. Сильное заявление. Проверять я его, конечно же, не буду. Нет, не-не-не, не вздумай подходить ко мне, я че, я боксом занимаюсь. Нет, мне нужны деньги на покрытие кредитов. Не драгоценности, это приказ. Пошла на три буквы. Ух, Ну все, дожили. Теперь в российских лесах обитают призраки австрийских графинь. Что дальше? Призрак коня Николая Первого. Хотя, учитывая то, какой бред творится в нашей стране сейчас, все возможно. Даже самое невозможное возможно. И, кстати, что-то мне эта дорога кажется знакомой. Хм, интересно, с чего бы это вдруг? О! Да, действительно. Эти деревья я тоже прекрасно хорошо помню. Хм, интересно, интересно. А я вообще туда иду, не? Алло гараж, куда я вообще иду? Опаньки что меня опять выносит? Не-не-не-не-не, не пойду я туда, не хочу я к этому дому идти, не хочу, не буду, не пойду, пойду лучше вон, кустами этими Эй! Что?! Я же к кустами шел, Я себе все джинсы из говняков в этих кустах И опять к этому дому вернулся? Да что это вообще такое? Идти или не идти внутрь? Не-не-не, не пойду, не пойду, не пойду. Ну, не-не-не-не, не-не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, может потому, что мне страшно, в конце концов. Ведь самым логичным решением было при виде ведьмы забежать прямо в ее логово. Чтобы она наверняка меня здесь сапала. Эх. Ну и что мне делать? Что делать? Хм. Вроде бы она ушла. А этот дымок из-за столба мне уже не нравится. Не-не-не, я же не самоубийца. Не пойду, не пойду. Не хочу, не буду. Не пойду я на выход. Хоть это и единственный выход. Но это, конечно же, не точно. О, боже! О, боже, нет! Сначала сделай ремонт в своей недвижимости, а потом уже требуй. Это приказ! И тебе не принадлежат. А кому принадлежат? Не принадлежат организации. Верни драгоценности. Верни. Не верну. Мне нужно открыть дверь. Сделай ремонт сначала своей недвижимости. Верни драгоценности. Верни. Вот твои драгоценности. Верни драгоценности. Верни. Охотники за привидениями. Где же мы, когда вы так нужны? Это выход? А это выход? Выход? Ее, от чисто поля. Ой, все, я выбрался. Вот тебе, а не драгоценности. <свят> Черт возьми! Черт возьми! МИЗЕРУ <говор> СПИРИТУ УЕРУ ГУИДЕ Тенебрис, ВОЗ АНИМАБУС Алюру ГРАВИТЕР Фелис, ЭСТ АНИМАТУА ПЛЭНА ФОЕТОРИБУС АФИЛИЕ ГАРНТУ ЭТ ПЕКАНТУМ ИН ИНЦЕДЕРЕ ИН СЕПТИЭТЕРУМ ЭРИД ВОБИС ИН ПРОФУНДУМ ИНФЕРНИ ПРАИЦ ПИТАРИЕ 好